«Я тебе разрешение на добычу и продажу наших данных». И все они зарабатывают триллионы долларов в Facebook. Например, зарабатывает в среднем около 90 миллиардов долларов в год. Да, правильно, 90 миллиардов долларов в год, и это из данных. И найдутся умные люди, которые скажут, «Ну, ты знаешь, что они продают рекламу». Ну, конечно, они продают рекламу, и они продают свою рекламу за миллионы долларов. Однако единственная причина, по которой они могут продавать рекламу снова и снова и снова, заключается в том, что у них есть данные, данные пользователя, которые пользователь использует Facebook бесплатно. Facebook учитывает все это и продает различным рекламодателям или различным платформам, а также компаниям, или для прогнозирования потока трафика, и так далее. Итак, 5 миллиардов продаж. Это, по сути, одна из этих компаний. Все дело в данных, но они... Разница в 5 миллиардах продаж заключается в том, что они хотят вознаградить пользователя, чтобы любой, кто находится в сети и подключается к расширению, получал плату за свои данные, и это называется «This is». Первая из услуг называется «Продай мои данные», и за это нам, пользователям, платят 401,50 в год, только за просмотр наших обычных действий в интернете. Ничего личного, никаких данных GPS, никаких банковских данных, никаких контактов или личных данных, только история наших посещений. На что мы смотрим? если мы в Google или что-то еще. И все это собирается анонимно. Они не просматривают ни один из. Мы по отдельности говорим «О, Илен смотрит на вино на этой неделе», или Энгл смотрит на кучу обуви, или Полин смотрит на сумки. Ничего подобного. Это просто анонимно собрано и перепродано снова и снова, и снова и снова. И вот откуда берутся деньги. Так что это? Что они делают, если мы нажимаем на что-то под названием, если мы подтверждаем или нажимаем на что-то под названием «Ви-бонус» каждый день? Мы получаем еще 182,50 в год. Так что в общей сложности за наш голос, за наши данные, мы можем зарабатывать 584 в год. Каждый год повторяющийся. Почему я говорю повторяющийся? Хорошо, если я заработаю 584 за то, что просто был онлайн в этом году, я не собираюсь прекращать это делать в следующем году. 584 платит за мой стационарный телефон, он платит за мой мобильный телефон, и это оплачивает мой Wi-Fi, оставляя мне пару долларов, оставшихся на покупку хорошей обуви или сумочки в конце года. Это то, что мы платим ежегодно за наши данные, но то, что предлагают 5 миллиардов продаж. Это шанс заработать еще больше денег делясь возможностью и все что нам нужно сделать это зарегистрироваться бесплатно поскольку мы все знаем что это бесплатно для всех навсегда мы регистрируемся бесплатно мы делимся нашей партнерской ссылкой или ссылкой для зарабатывания денег и мы зарабатываем деньги когда люди регистрируются у нас так что это возможность для нас лично но это также и возможность возможность создать команду и заработать много денег в большинстве компаний нам платят на самом деле на 16 уровнях в большинстве компаний если ты я имею в виду я раньше не видела компанию которая платит на 16 уровнях но некоторые компании говорят, что если они говорят, что мы будем платить тебе на 8 уровнях они на самом деле изменяешь потому что они платят тебе только на 7 уровнях потому что во всех этих других компаниях ты на первом уровне но при 5 миллиардах продаж мы на нулевом уровне что удивительно поэтому когда они говорят что нам будут платить на 16 уровнях мы действительно так и есть потому что мы на нулевом уровне а затем с 1 по 16 уровень нам платят за них Поэтому, когда мы представляем кого-то, чтобы продать мои данные, что является первой услугой, все, кого мы приглашаем на наш первый уровень, стоят нам 100 долларов в год. Поэтому, если вы пригласите 10 человек в конце года, у вас будет 10 тысяч тысяч долларов и так далее. Первый уровень. И э, на уровнях со второго по 16 платили по 5 долларов каждому за людей, которых приводили другие наши люди. Так что все очень просто. Все, что мы делаем, это делимся нашим уровнем 1. И мы говорим, когда наш уровень один говорит, что хорошо, что мы делаем, и они говорят, что хорошо. Ты просто делаешь именно то, что мы сделали. Ты регистрируешься бесплатно ты. Поделись своей ссылкой, ты заработаешь деньги, и они начнут привлекать людей. И это твои уровни со 2 по 16. Всем платят за каждую деятельность, которую они выполняют, с 5 миллиардами продаж. И это всегда бесплатно для пользователя, так что это то, что мы называем. На самом деле это своего рода бесплатный сервис, это. Это ссылаться и зарабатывать. Но это связано с продажей моих данных, потому что мы продаем наши данные, на которые мы ссылаемся, а затем мы зарабатываем у других людей, которые присоединяются к нам в команде. Любой, кому от 8 до 18 лет, может использовать ссылку и зарабатывать, чтобы зарабатывать деньги. Любой, кому больше 14 лет, может использовать продажу моих данных. Так, например, если вы обычная семья, Скажем, семья с двумя детьми. У вас есть мама, папа и двое детей старше 14 лет. Мама зарегистрировалась бы с 5 миллиардами продаж. Она заработала бы 584 доллара. Ее муж зарегистрировался бы с 5 миллиардами продаж от нее. Он заработал бы 584 доллара. Но она получила бы 100 долларов за то, что представила его. И папа пригласил бы двух детей, каждый из которых получил бы 584 доллара а папа получил бы по 100 долларов от детей, а мама, потому что дети были тогда ее второго уровня получила бы от них по 5 долларов так что это просто. эта семья из четырех человек без кого-либо еще может приносить в свою семью 2500 или более 2500 долларов в год каждый год, просто находясь в сети и делая то, что они делают в любом случае это мощно. Это много денег, это много денег в этом. Не имеет значения, в какой стране ты находишься. Это ужасно много денег. Так что это сила продажи моих данных. Чем больше вы делитесь, тем больше денег вы заработаете. И действительно круто в этом то, что да, нам платят на 16 уровнях. И если кто-нибудь из вас был в вашей спине ты увидишь, что мы не находимся ни в какой пирамиде, ни в сетке, ни в какой структуре. Мы можем продолжать приглашать людей на первый уровень вечно. Нам не нужно останавливаться. Никто не говорит, что у тебя может быть только двое на этом уровне или пять на этом уровне уровне. Ты можешь просто продолжать приглашать на свой первый уровень, что означает, что твой уровень 2. Твой первый уровень – это первый уровень, если ты знаешь, и тогда они тоже могут продолжать приглашать. Так что он может просто расширяться, расширяться и расширяться. И все зарабатывают деньги вначале на предварительных продажах в 5 миллиардов долларов. Сказала, смотри, начинай и создай команду. Еще много времени, чтобы создать команду и… Это действительно невероятно, как накапливаются комиссионные. Поэтому, поскольку это такая удивительная возможность. Я собрала небольшую презентацию PowerPoint. Это очень просто, потому что я хочу показать людям, как легко зарабатывать деньги и как важно знать о цифрах, которые я чувствую, потому что, когда ты понимаешь цифры, ты видишь, что знаешь, просто пригласив одного или двух человек. Ты можешь буквально изменить свою жизнь и создать команду, как сумасшедшую. Так что я сделаю. Я собираюсь поделиться с тобой своим экраном. И я собираюсь просмотреть эти цифры, и я надеюсь, что... Я здесь все делаю правильно. Я хочу сделать это хорошо. Так что позволь мне просто перенести тебя сюда. И надеюсь, ты все это увидишь. М. поддержи меня, если я сделаю что-то не так. Так что... Чтобы продемонстрировать, как это работает, с этим проще, поэтому нулевой уровень, это наши личные данные, каждый год только за наши данные мы будем зарабатывать 401,50, и мы собираемся получить еще 182,50. Каждый раз, когда мы нажимаем на бонус V, который каждый день, это буквально занимает 2 секунды меньше двух секунд, ты заходишь и нажимаешь, а затем может быть сказано что-то вроде «О!», подтверди это, нажми на это, нажми на это, и ты закончишь с этим. Ты будешь зарабатывать 584 в год каждый год, повторяющийся. Как бесплатные деньги на твоем первом уровне, и я использую здесь эту иллюстрацию из 150 филиалов, потому что это то, что 5 миллиардов продаж продемонстрировали в своем бэк-офисе, или использовали в качестве примера. Теперь некоторые люди могут сказать: хорошо, ты знаешь, 150 филиалов. Это кажется ужасно большим количеством людей, чтобы заполучить тебя. Знаешь, что у меня всего 10 или 12 партнеров. Это 150. Это очень много. Но на самом деле, когда вы разбиваете это на части, это совсем не так много, потому что это означает только то, что вы должны приглашать одного нового человека каждые два с половиной дня. Это не имеет большого значения, приглашая одного человека бесплатно, чтобы заработать денег. Бесплатно сделать это несложно. Это лучше, чем пытаться что-то продать. Поэтому у вас есть ваши 150 партнеров, каждый из которых стоит вам 100 долларов в год, что означает, что ежегодно это стоит 15 тысяч долларов. Ваша общая сумма после года — 15 тысяч долларов. На твоих уровнях от 2 до 6, если эти 150 человек, которых ты пригласила, приглашают только 10 человек в месяц, это примерно 2,5 человека в неделю, это 101 500 новых партнеров в месяц автоматически, потому что они приглашают людей в 1500 партнеров. Месяц, умноженный на 12 месяцев, даст тебе 18 000 партнеров в год, хорошие 18 тысяч партнеров, умноженные на 5 долларов, потому что все они стоят 90 тысяч долларов в год. Что в основном означает, что с этими итогами ты будешь получать или будешь легко зарабатывать более 100 тысяч долларов в год каждый год. И теперь это факт. Я думаю, что все, кто зарегистрировался в 5B, иногда люди на самом деле не думали, что это реально. Иногда люди не думали, что это произойдет. Для запуска иногда люди не верят в деньги или в то, что деньги можно заработать. Но если бы я сказала тебе, хотела бы ты заработать 100 тысяч, была бы ты счастлива заработать 100 тысяч долларов в следующем году? Я думаю. Большинство людей поднимут руки и соглашайся, потому что это в основном около двух тысяч долларов в неделю, Хорошо. И все, что тебе нужно сделать, это начать с бесплатного приглашения одного нового человека каждые два с половиной дня. Это несложно на следующем слайде. Мы достигаем здесь нашего уровня. Мы собираемся немного повысить его. Вот наши личные данные. И это если мы решим приглашать одного нового человека каждые два дня через день. Так что половину года мы приглашаем одного нового человека. Что означает, что у вас будет 182,5 партнера? Потому что там есть 365 дней в году, у тебя здесь половина людей. Но не бери в голову, что умноженное на 100 долларов Составляет 18 250 долларов в год прямо здесь, а затем эти 182 с половиной человека. Приглашай только 10 человек в месяц. Это даст тебе 1825 новых партнеров в месяц, эти 1825, умноженные на 12, дадут тебе 21 900 партнеров в год. Это 109 500 фунтов, сложенных вместе, снова дает тебе 128 330 фунтов. Очень просто. Ты начала с того, что просто приглашала одного человека каждые два дня, одного через день. Конечно, если ты пригласишь двух человек за один день, ты можешь взять выходной. Тебе не нужно ничего делать на следующий день, но подумай о том, как легко это сделать. Ты не продаешь что-то. Ты предлагаешь кому-то финансовую возможность бесплатно. И, возможно, они не хотят делать очень много, но я уверена, что они хотели бы оплачивать все свои телефонные счета и Wi-Fi только за эти 584 доллара в год. И, конечно, каждый раз, когда они это делают, или все, кого ты приглашаешь, получают 100 долларов, но слайд, который мне нравится больше всего, это мой любимый, и это снова для моей или твой базовый уровень. Ноль личных данных. Это если ты приглашаешь одного нового человека каждый день, только одного человека в день, 365 дней в году. Это даст тебе 36 500 долларов в год каждый год, минимум-минимум. Хорошо. Только это и это вместе составляет более 37 тысяч долларов. Есть учителя, есть люди, которые управляют универмагами, есть офисные работники, есть люди, работающие с 8 утра до 6 вечера, и они не зарабатывают такие деньги. Хорошо. Они этого не делают. Они работают по 8 или 9 часов в день, и им приходится идти и платить, и ходить на работу. И все такое. И что мы делаем, чтобы зарабатывать 37 тысяч в год? Мы приглашаем одного нового человека каждый день бесплатно. Если вам посчастливилось пригласить этого человека до 10 часов, то утро, когда ты сможешь отдохнуть до конца дня, ты сделала это. Вот что ты получишь. И если эти 365 приглашений будут составлять всего 10 в месяц, у тебя будет 3650 новых партнеров в месяц. Умноженных на 12 месяцев, что даст тебе 43 800 партнеров в год. Что будет? Зарабатывай 219 долларов в год. И с этим, и с твоим первым уровнем. И это в целом означает, что ты будешь зарабатывать более четверти миллиона долларов в год. На самом деле цифры не лгут. Хорошо, ты можешь. Спорь с большим количеством шумихи, прогнозов и всего такого. Цифры не лгут, если ты делаешь это. И это начинается с приглашения одного нового человека каждый день. И им нужно приглашать только 10 в месяц. Может быть, они будут делать больше. Может быть, они будут приглашать 30 или 40 в месяц. Но мы просто собираемся на... Минимум здесь ты получишь более четверти миллиона долларов в конце года. Так что вот почему я чувствую, что тебе очень важно знать, как это работает. Потому что на самом деле опять все сводится к цифрам. Неври, если ты пригласишь несколько человек, ты заработаешь немного денег. И если ты пригласишь много людей, ты заработаешь много денег. Но самое замечательное в этом то, что тебе даже не нужно приглашать так много людей. Тебе просто нужно, приглашай по одному новому человеку каждый день и учи этих людей дублировать и делать то же самое. Эти ребята здесь, они не приглашают по одному человеку в день, они приглашают только 10 человек в месяц. Если бы они приглашали по одному в день, это было бы 30 в месяц, вы были бы на миллион долларов в год. Нет проблем, просто продай мои данные, и деньги не уменьшатся, они продолжают расти, деньги не могут уменьшиться, потому что даже если ты остановишься, ты зарабатываешь. Зарабатываешь свои деньги. Все люди, которых ты пригласила, зарабатывают деньги. И все больше людей будут приходить. И снова это 10 долларов в месяц. Представь, если бы они сделали то, что сделала ты. Но ну, ты же знаешь, что была бы богаче Джеффа Безоса. Так что это продажа моих данных, и это очень мощный. Программируй, потому что все это бесплатно. Ты знаешь, я была во многих компаниях, и мне было трудно, потому что я не... Дело не в том, что мне не нравится криптовалюта. Я не очень хороша в этом. Ладно, и все цифры, и графики, и биржи, и прочее. На большинство людей. Они там что-то продают. Они продают продукты. Продавать продукты в наши дни действительно сложно, потому что экономика разрушена. Хорошо. И ты знаешь, что у тебя может быть лучший крем для лица или что-то еще в мире. Но если у кого-то нет денег, как у большинства, люди сейчас не могут позволить себе купить это. И ты можешь пригласить кого-нибудь инвестировать в твою криптовалюту и все такое. Но у большинства людей просто нет денег поэтому в других компаниях, в которых я участвовала, как и Елен, и Полин, и несколько других людей в чате здесь. Мы наслаждались предприятия, в которых мы участвовали, и мы наняли несколько замечательных людей, но проблема всегда заключалась в том, что независимо от того, насколько они полны энтузиазма, и независимо от того, насколько хорош продукт, очень трудно пытаться продать что-либо в разрушенной экономике. И вот что произошло в мире. У нас экономика не такая, как у брата. Она просто остановилась прямо сейчас. Так что если у вас есть что-то, что мы можем предложить, где люди могут буквально зарегистрироваться, бесплатно и зарабатывать деньги, это удивительно. Потому что это абсолютно равные возможности во всем мире. Потому что не имеет значения, где ты находишься. Ты можешь быть в джунглях Таиланда, ты можешь быть в пустыне. Ты можешь быть в горах Катманду. Ты можешь быть в Лос-Анджелесе. Ты можешь быть в Сингапуре. Это не имеет значения. Все, что тебе нужно, это подключение к интернету и устройство, которое я не могу вспомнить. Тот, количество людей сейчас, которых я не могла вспомнить вчера. Я не могу вспомнить, что пять или восемь человек могут использовать одно устройство, если в семье есть только один ноутбук, или один компьютер, или один телефон между ними. Все эти люди могут использовать это устройство, чтобы зарабатывать деньги на продаже моих данных, потому что то, что мы делаем это. Мы регистрируем наши учетные записи. Мы загружаем расширение в наши личные учетные записи. Так что, скажем, мама делает это. Говорит, что в доме только один телефон. Мама делает это. Она загружает его. Она заходит туда. У нее есть небольшой обзор, и она проверяет свои данные. А затем она выходит. А затем приходит папа. Приходи и говорит, о, хорошо, теперь моя очередь. Давай заработаем немного денег. Он делает это. Он проверяет и обрабатывает мои данные со своим добавочным номером. И он выходит из системы. У каждого добавочного номера есть свой уникальный номер. Поэтому в следующий раз, когда мама захочет снова войти в систему, она просто заходит в систему и находит свой номер. Нажала она. Это и это означает, что 5 миллиардов продаж собирают ее данные. Я думаю, что это 5 учетных записей. И любой может это сделать, чтобы вы могли иметь всех этих людей в семье, просто используя это одно мощное устройство. Потому что если есть эти пять человек, то есть эти тысячи. Доллары, поступающие в эту семью в год, только из истории просмотров. Так что это действительно очень круто. И опять же, это равные возможности. И тебе не нужно быть умной, чтобы сделать это, потому что я делаю это. И я на самом деле не настолько умна, чтобы быть честной с тобой. Я не очень хороша в техно. Я, я не занимаюсь YouTube. Ты только что видела единственный PowerPoint, который я когда-либо делала в своей жизни, потому что мне надоело размахивать руками с листками бумаги, поэтому я вроде как подумала, что должна это сделать. Я просто действительно не очень хороша ни в чем, но я действительно люблю эту возможность потому, что это бесплатно. И каждый может это сделать. И снова возвращаясь к другим предприятиям, в которых я участвовала, мы все работали с действительно замечательными людьми, и они были фантастическими. А потом они вышли, а потом сказали, послушай, нам нравится то, что мы делаем, но никто не может это купить или ни у кого нет продукта. Деньги или... никто этого не понимает. Это так просто. Мы регистрируемся бесплатно. Мы делимся нашей ссылкой. Мы зарабатываем деньги. Хорошо. Любой может сделать это где угодно. Все, что ему нужно, это подключение к интернету. На планете более 8 миллиардов человек хорошо более пяти миллиардов из этих людей имеют какое-то обустройстве которое они но мы все привязаны к устройствам все время пока я живу на своем телефоне так что ты знаешь что это не какая-то действительно сложная задача и опять же ты не продаешь что-то что мне действительно нужно чтобы произвести впечатление на людей тебе не нужно торопить людей то что ты здесь делаешь это ты предлагая людям бесплатную возможность ты предлагаешь людям финансовую помощь и для меня это действительно особенная вещь которую можно сделать потому что устой людей такие трудные времена, так что заботьтесь о сервисе 1 и 3. О чем вы, возможно, все хотите поговорить, так это о новом гарантированном, продаже, которые у нас есть, которые снова предоставляют две удивительные возможности в рамках настройки продаж. Теперь снова это действительно очень особенное. Я собираюсь пройти через это с тобой по целому ряду причин, потому что, опять же, причина очень проста, все хотят. Зарабатывай деньги, поэтому я собираюсь снова поделиться экраном. И я собираюсь пробежаться с тобой по бэк-офису и показать тебе, как это работает, если я все сделала и все здесь. Так что здесь у нас есть бэк-офис. И что мы делаем? Все. Что нам нужно сделать? Это перейти к Money Maker. И теперь мы переходим к гарантированным продажам. Я хочу показать тебе, как это работает. Возможно, тебе это не интересно. Прежде всего, самое главное, никто не должен покупать рекламу. Хорошо. Никто не должен покупать рекламу, но мне нужно показать тебе для моего собственного спокойствия, как это работает, потому что есть много денег, чтобы быть сгенерированной здесь. Но самое главное, скажи всем своим людям, что никто не должен покупать рекламу. Сейчас есть два вида продаж – стандартная реклама и реклама с гарантированными продажами. Стандартная реклама предназначены для деятельности, финансовой деятельности или продажи или коммерческой деятельности, которые проводятся в автономном режиме. Стандартная реклама, проводимая в автономном режиме. Гарантированные продажи предназначены для любого вида финансовых транзакций. Любого рода аренда билетов, регистрация по электронной почте продажи товаров – все, что проводится онлайн. Поэтому я собираюсь использовать пару примеров для вас, чтобы попытаться. Надеюсь, сделать это проще. Я имею в виду, что на самом деле это очень просто, но я думаю, что это хорошо продемонстрировать, поэтому мы делаем так. У нас есть рекламная ситуация, чтобы мы могли купить рекламу, а затем нам нужно создать рекламу. Поэтому сначала все объявления начинаются как стандартные, а затем они автоматически обновляются, если они есть. «Получи право на рекламу с гарантированными продажами». Стандартная реклама обеспечивает 1 миллион целевых посещений любого веб-сайта в течение года. И поверь мне, это работает, потому что люди, которых я знаю, которые это сделали. И я сама. Мы постоянно получаем массу потенциальных клиентов. Это определенно работает. Система запускается с первого дня. Просто спросите Елен, она завалена потенциальными клиентами, с которыми у нее даже нет времени справиться. Поэтому. Стандартная реклама обеспечивает 1 миллион целевых посещений веб-сайта. И это, например, для офлайн продаж Если бы я хотела продавать кроликов со своего поля, хорошо, я буду продавать их со своего поля, так что это будет стандартная реклама, потому что я не упаковываю кроликов и не помещаю их в пост. Надеюсь, никто не делает такого рода вещи. Люди не могут покупать кроликов онлайн. Я не думаю. Ты просто должна, знаешь, сказать, что ты получаешь ссылку с веб-сайта. Ты думаешь, да, это выглядит как хорошо. Место. Я хочу пойти и купить там пару кроликов для своих детей. И это повышает популярность веб-сайта Рэббит. Но опять же, это не для гарантированной продажи. Гарантированные продажи только для онлайн-бизнеса, с онлайн-финансовыми транзакциями, поэтому прежде всего нам нужно посмотреть, будет ли наша реклама соответствовать требованиям. Потому что действительно классная вещь в этом заключается в том, что до сих пор вся реклама никогда не была. Гарантирую, что они ничего не гарантируют. Все, что рекламодатели когда-либо делают, это говорят «да». Вы знаете, что мы немного увеличим посещаемость вашего сайта. Или вы знаете, что увидите это, и это, и все остальное. И если вы достаточно умны, чтобы иметь возможность обрабатывать Google Analytics и все, что вы. Можешь зайти и сказать «да, ты знаешь, я только что заплатила 500 фунтов за рекламу в Google в течение месяца, и да, это увеличило трафик на мой сайт». Но привело ли это, ты знаешь, каким-либо продажам? Я не знаю, и это разница. 5 миллиардов продаж гарантируют получение чистой прибыли на 155 долларов. Получай прибыль три раза в год от рекламы с гарантированными продажами. Подумай о том, что ты покупаешь рекламу за 269 долларов, а взамен получаешь гарантированные продажи с твоей прибылью в 155 тысяч три раза в год я буду бегать three times a year. Немного позже обсудим с тобой цифры. Очевидно, что 5 миллиардов продаж хотят комиссионных. Они хотят 34. Поэтому каждый раз, когда они доставляют продажи в размере 155 тысяч, ты платишь им 52 тысячи 700. Но прежде всего ты. Нужно посмотреть, будет ли ваша реклама претендовать на гарантированные продажи. И снова я хочу подчеркнуть, что никто в мире этого не делает. Я рекламировала в Google раньше, я рекламировала в Amazon, и я знаю кого-то, кто рекламировал Facebook, но я знаю, что не имеет значения, где вы рекламируете, будь то газета или что-то еще, но мы здесь говорим только об интернете. Не имеет значения, где вы рекламируете до сих пор, единственное, что могут предложить вам эти платформы или сайты электронной коммерции, это перенаправить трафик на ваш сайт, который ни один из них не предлагает надлежащая финансовая отдача, которая гарантирована. И в этом разница. И это то, что тебе нужно понять. Почему это? Почему это так умно? И почему тебе тоже нужно это понять? Поэтому мы выбираем цель, потому что нам нужно знать, что реклама собирается делать снова. Не только для тебя, но если ты хочешь в будущем продавать эти объявления, так что большинство объявлений хотят продавать продукт. Поэтому люди рекламируют, чтобы что-то продать. Поэтому мы скажем «да». Мы хотим продать продукт. И мы скажем «нет», всем остальным вещам здесь продолжится. Будет ли транзакция генерировать вас? Комиссионный или прибыль? Ну, мы собираемся пойти с кроликами в поле. Да, если я продам несколько кроликов, я заработаю немного денег. Будет ли транзакция совершена онлайн или офлайн? Ну, опять же. Я не кладу кроликов в коробку и не отправляю их. Люди не могут купить их онлайн. Они должны прийти на мое политак. Это офлайн бизнес Мы нажимаем «Продолжить». А затем там говорится, что гарантированные продажи невозможны, потому что это офлайн бизнес Поэтому то, что мы делаем, вы можете выбрать здесь другие вещи, потому что вы знаете. Что вы хотите сделать со стандартной рекламой – это получить миллион целевых просмотров для… В твоем году ты хочешь посмотреть, увеличится ли твоя социальная активность в интернете, увеличится ли продажи в интернете, увеличится ли веб-трафик, появятся ли лиды, Продвигая это, ты можешь делать все это из миллиона просмотров, и они будут соответственно нацелены на эти хиты. Но что мы хотим сделать, так это продать что-то. Итак, что мы здесь делаем, это то, что мы хотим сделать. Продать продукт, продать услугу. Я скажу тебе, что мы собираемся сделать. Мы собираемся арендовать продукт. Мы находимся на Барбадосе. И мы собираемся арендовать несколько велосипедов для людей, которые приезжают в отпуск на Барбадос. Поэтому мы собираемся арендовать велосипед. Продукт продолжать будет. Транзакция генерирует ваши комиссионные или прибыль. Да это будет. Будет ли транзакция совершена онлайн или офлайн? Люди будут бронировать прокат велосипедов онлайн. Продолжайте гарантированный успех продаж. Мы можем получить деньги, потому что ваша реклама будет продвигать веб-страницу, которая осуществляет онлайн-продажи для получения прибыли, гарантируя, что продажи могут быть добавлены. Гарантированные продажи могут принести дополнительные 155 тысяч долларов от вашего бизнеса и выплатить нам 34% чистой прибыли после того, как мы доставим. Ты когда-нибудь слышала о чем-нибудь столь возмутительно удивительном, как то, что 5 миллиардов, которые ты платишь, 269 долларов, 5 миллиардов продаж, приносят тебе прибыль в размере 155 тысяч долларов. И они получают свои комиссионные после того, как доставят это. Потрясающе. я имею в виду лучше, чем потрясающе, так что это означает, что в твоем кармане у тебя уже есть 102 триста долларов, а затем это повторяется снова и снова, пока не будет сделано три раза. Поэтому мы все еще хотим создать нашу рекламу, потому что мы определенно хотим денег, чтобы продолжить создание этой рекламы. Пожалуйста, выбери цель из следующего, что мы пытаемся сделать хорошо. Мы хотим больше продаж в интернете. Мы хотим, чтобы больше людей арендовали наши велосипеды. Но вы можете сделать это, чтобы получить регистрацию в интернете или увидеть продажи в МЛ или партнерской программе. Но мы хотим получить больше проката велосипедов. Так что это то, что мы делаем. Мы пойдем дальше и... Тогда это происходит только так, потому что я не выкупила себя. Так что вот и велосипеды для мужчин, женщин или для обоих. Ну, они, очевидно, для обоих, потому что и мужчины, и женщины могут ездить на укусах. Возраст людей, ну, скажем, мы можем сказать от 14 до 65 лет. Пусть старики ездят на велосипедах тоже. Добавь места, из которых ты хочешь доставлять людей. Ну, может быть, по всему миру, может быть, не так много. Но то, что мы сделаем… Ну да, мы могли бы сделать по всему миру, но просто скажем, что мы хотели сделать на Барбадосе. Потому что мы нацелены на людей на Барбадосе, или которые приезжают на Барбадос, когда они там сейчас здесь написано. Выбраны две страны, что это делает? Так это то, что всегда выбирается ваша родная страна, из которой вы входите в систему. Но на самом деле вы можете удалить ее в моей стране. В моем случае там будет написано «Великобритания» и «Барбадос». Поэтому я бы просто щелкнул из Великобритании, так что у нас есть «Барбадос» в Соединенном Королевстве, и мы. Просто нажми на это, и у нас будет просто «Барбадос». У нас есть только «Барбадос», так что он где-то есть. Но в любом случае так оно и работает. Так что сохраняй аудиторию, а затем мы добавим контент. Здесь ты пишешь название компании, так что это будет bekicklessbarbadas.com-тип-бизнеса. Ну, это не партнерская программа, это не ML, это не сетевой маркетинг, это не бизнес-возможность, это что-то другое, это другое. А затем вы вкладываете «бизнес». Категория здесь, так что, поскольку это туризм, вы, вероятно, найдете что-то вроде «где это». Отдых и туризм, туризм путешествий. Вы помещаете это туда, а затем описываете свой бизнес в тысячи слов и пишете «добро пожаловать на солнечный остров Барбадос», где всегда светит солнце. В так красиво. Почему бы тебе не взять на прокат велосипед на день? Это всего 20 долларов. Приходи, и арендуй у нас велосипед. Вот наше местоположение. «Бла-бла-бла, что дальше?» А потом мы пойдем ждать, пока он загрузится. Верно, мой ноутбук работает немного медленно. А затем мы переходим к ко... «Извините, вам нужно вернуться». «Извините за то, что здесь открыто слишком много вкладок». А затем то, что мы делаем это самое. Важная часть, если это ML-компания, которую ты помещаешь сюда и Orbal Life или Forever Living, или как там ты еще раз описываешь бизнес, если тебе подходит эта коробка. Потому что ты знаешь, что теперь я просто показываю тестовую рекламу. Она отличается. Когда ты покупаешь, это те же коробки, но... Еще пара. И вначале ты уже ввела уэр-адрес своего магазина велосипедов. Хорошо. Ты ввела велосипеды Барбадос. В принципе, теперь это важно. Скажи нам объявленную цену. Продукт или услуга, которую ты делаешь, чтобы арендовать велосипед на Барбадосе на день, будет стоить 20 долларов 20 долларов. Это то, что сейчас стоит арендовать велосипед на Барбадосе на день. Какова твоя чистая прибыль за транзакцию в долларах? Так что прибыль — это деньги, которые остаются в твоем кармане после того, как ты заплатила за все остальное. Так что, может быть, у тебя есть парень, который чистит велосипеды, и все такое. И, очевидно, он не такой. Ты можешь чистить каждый велосипед, но ты знаешь, что ига зарплата. Разве там нет? Ты смотришь на свою общую прибыль. Если ты арендовала велосипеды на Барбадосе, ты будешь знать, какова твоя прибыль от каждой аренды. Поэтому ты вкладываешь свою прибыль. Это хороший бизнес. Я слышала. Поэтому ты вкладываешь туда свою прибыль, которая составляет 10 долларов. Это 50 от стоимости аренды велосипеда, это твоя прибыль. И что делает система? Так это подсчитывает, сколько транзакций вам потребуется, чтобы гарантированно вернуть свои 155 тысяч. И это очень-очень круто. Потому что я скажу тебе, почему они не говорят. Что они собираются дать тебе 155 тысяч на общую сумму, которую они собираются сгенерировать на сумму 155 тысяч транзакций с прибылью, хорошо, с прибылью считай, что это займет 15 500. Чтобы ты достигла 155 тысяч прибыли когда ты достигнешь этого, потому что система видит 5 миллиардов продаж, знает, что ты достигла этого, а затем они говорят, что и хорошо. 34 из этой чистой прибыли составляют 52. 700. Ты платишь им, поэтому ставишь галочку, чтобы согласиться, и здесь ты указываешь URL-адрес оформления заказа. Так как я уверена, что ты знаешь, что каждая страница веб-сайта имеет свой собственный URL-адрес, так что это было бы Первая страница будет Www. Барбадос. А затем следующая страница будет, возможно, Www Умбикиклас .um Барбадос Итак, ты выбираешь велосипеды, которые ты хотела. Ты знаешь, может быть, там будет пара для родителей и пара меньших или разных для детей а затем ты нажмешь «Купить» или «Оплатить». А затем страница будет www.velosipedybarbados.com «Прямая косая черта» или «Прямая косая черта». Купи или заплати, или что бы ты там ни положила, чтобы 5 миллиардов ячеек тоже могли это видеть и отслеживать. Потому что система может отслеживать. Ты понимаешь, что ты согласна, что когда ты это сделаешь, тебе заплатят 155 тысяч чистой прибыли три раза в день, если по земле три раза в день, три раза, раза в год. Один день это слишком много, гм. Если 5 миллиардов продаж не принесут результатов за одну продажу, только одну. Они повторят рекламу бесплатно, и тебе вообще не придется платить никаких комиссионных, которые ты можешь оставить себе. Все деньги, которые являются гарантией, я могу тебе сказать, за такие деньги, по сути, они говорят, что мы дадим тебе полмиллиона долларов, если мы все испортим одной продажей. И все, что ты заплатила. составляет 269, ты смотришь на условия и положения, которые очень просты. Я прошла через это. Ты можешь прочитать это за три минуты. Вся реклама приемлема, кроме порнографии, алкоголя или табака. И это просто в основном говорит о том, что в соответствии с соглашениями нет штрафов или чего-то еще. Единственное наказание. Это 5 миллиардов продаж, и они не доставляют. Адвокат, ты можешь отменить в любое время, независимо от того, что регулируется законами Англии, Уэлсей принято. Ты нажимаешь, ты принимаешь. И все, на самом деле ты ни за что не несешь ответственности. Вся ответственность лежит на 5 миллиардах продаж. И вот оно, ты создала свою рекламу. Очевидно, я уже. Немного поколебалась, обычно это делается быстрее. А потом, где была другая вещь, гм, есть еще один раздел, о котором я забыла вам показать. Просто легко, добавляйте изображение. Для большинства объявлений нужны изображения. И это просто показывает вам здесь. Вы знаете, что вам нужно квадратное объявление минимум, из этих пикселей минимум. Это прямоугольный размер, добавить папочку. Сохранить и выйти. И это в основном то, как работает реклама с гарантированными продажами или стандартная реклама о продажах. Сейчас 99 компаний занимаются онлайн-продажами того или иного рода. Это может быть услуга, которая может продавать билеты на мероприятие. В основном это могут быть магазины, каждый раз, когда вы выходите в интернет. В магазине есть онлайн доступ к товарам, если хотите, или корзина, где вы можете покупать товары по многим разным причинам, особенно после блокировки, которую вы знаете. Онлайн-продажи резко выросли. Это ключевой момент. Поэтому, если ты не хочешь делать магазин самостоятельно, ты можешь предложить это некоторым своим друзьям, потому что я уверена, что ты знаешь людей, которые занимаются онлайн-продажами, что делают довольно многие партнеры. У них либо есть небольшой магазин, либо веб-сайт, там, где они что-то продают, или у них был опыт работы с eBay, Amazon и Shopify. Так что некоторые из них делают так. Они выбирают продукт и становятся партнером. Все, что вам нужно, это один продукт. И действительно классная вещь в этом. Просто предположим, что вы хотели. Продавай обувь хорошо, и ты вставляешь какую-нибудь обувь, и тебе нужно выбрать URL-адрес. Поэтому ты вводишь красные туфли в качестве первого URL-адреса. Но в твоем интернет-магазине продаются белые туфли, зеленые туфли, розовые туфли и серебряные туфли. Но ты платишь только прибыль за красные туфли. Но когда люди посещают твой магазин, они могут подумать, что красные туфли красивые. Но мне тоже нравятся серебряные, за которые ты ничего не платишь. Это все дополнительные продажи, за которые ты не платишь комиссионные, потому что URL-адрес, который ты ввела для 5 миллиардов продаж, предназначен только для красных туфель. Теперь как здорово, что это потрясающе. Так что ты знаешь, что ты могла бы продавать что-то. Чего я не знаю, например, бикини. И у тебя есть черные бикини, цветастые бикини. Это, это а другой кто-то собирается в отпуск. Они думают, что я ищу черное бикини. Они находят твой сайт и говорят, вау, мне нравится цветастая, но красное довольно крутое, о, черт с ним, я уезжаю на месяц, я собираюсь получить все три, но ты платишь комиссию только за черное бикини, так что вся остальная прибыль, которая. Переход на твой сайт бесплатный, и это на год, так что это абсолютно огромно, абсолютно огромно. Так что нам нужно здесь сделать. Нам нужно подумать. Хорошо, извините меня. Всего на минутку. Мне просто нужно кое-что сделать там, что нам нужно сделать здесь. Нам нужно понять, насколько это важно, и сколько денег вы можете заработать. Потому что каждый раз, когда вы являетесь партнером, каждый раз, когда вы продаете что-то из этого, Реклама с гарантированной продажей. Ты будешь получать комиссионные в тысячу долларов три раза в год. Ты получаешь 20 долларов за стандартную рекламу, но ты также получаешь 20 долларов и за это. Так что ты продаешь рекламу. Это 20 долларов. Когда комиссия выплачивается рекламодателю, ты получаешь тысячу долларов. Три раза. Так что каждый раз, когда рекламодатель получает 155 тысяч, ты получаешь тысячу долларов, так что каждый раз, когда ты продаешь рекламу с гарантированной продажей, ты снова получаешь 3203 тысячи двадцать долларов за эту продажу, большие деньги, 10 объявлений. М, мой мозг отключился, 10 объявлений, 31 тысяча. Хорошо, так что никаких 30, 30, 100. Никаких 200 долларов, в любом случае, не важно. Так что важно сделать это, чтобы я знала, что некоторые люди подумают. Слушай, ты знаешь, это звучит действительно здорово. И я могу дать тебе понять. 300 тысяч долларов с этой рекламы. Если я сделаю магазин. Я не хочу делать магазин. Но я собираюсь показать тебе еще раз несколько цифр, потому что я делаю. Мне нравятся цифры сейчас. Просто еще одна мелочь, просто чтобы показать тебе. Как где это? Здесь так много кусочков бумаги. 5 миллиардов ячеек. Где же это теперь? Я потеряла то, что потеряла. Я потеряла кусочек бумаги. Я не знаю, куда это делось. Не бери в голову. Очень просто с точки зрения непрофессионала. Три раза по 465, что три раза по 5 155,55. Это 465 тысяч долларов в год. 5 миллиардов продаж отнимают 52 700. Это оставляет вас с прибылью в 306 900 долларов от одной 269 рекламы, выплачивающей 269 прибыли через один год. В твоем кармане чистая прибыль. Они а какие-либо расходы на продукты, чистый продукт, 306 900. Это возмутительно. И это ограничено только после того, как 5 миллиардов ячеек достигнут своей цели передачи данных или... Чего бы они ни надеялись достичь с помощью этого, это прекратится. И тогда людям придется внести. э, -э. Внести комиссию, прежде чем они получат все свои деньги. Так что вот как это работает сейчас. Снова многие люди подумают. Послушай, ты знаешь, я не хочу делать онлайн-рекламу. Иди в магазин. Деньги звучат здорово и все такое. И я не продавец. Я не хочу продавать какую-либо рекламу или что-то в этом роде. Но позвольте мне сказать вам, почему вам нужно подумать об этом? Потому что, опять же, это очень-очень просто. Эта компания предоставила все инструменты, которые помогут вам, если вы пойдете. В своем бэк-офисе ты нажимаешь на маркетинг и нажимаешь на электронную почту. Здесь у тебя есть новые ссылки. Все они работают, и все они возвращаются к тебе. Но вот эта ссылка с гарантированными продажами. Это ссылка непосредственно на страницу гарантированных продаж. Так что ты можешь просто отправить это людям. И здесь есть. Есть три подготовленных электронных письма, которые ты можешь кому-нибудь отправить. Так что тебе даже не нужно составлять электронное письмо. И твоя ссылка уже встроена в электронное письмо. Все, что тебе нужно сделать, это нажать, чтобы скопировать, а затем перейти на свой адрес электронной почты, или на свой адрес электронной почты, на свой Gmail, или что-то еще. И когда ты делаешь, что ты просто копируешь это электронное письмо и просто отправляешь его людям. У 99,9% компаний есть онлайн-продажи. Так что тебе не нужно никому стучаться. Тебе не нужно ходить, навещать их и рассказывать им об этом. Тебе даже не нужно звонить им. Тебе не нужно, чтобы поговорить с ними. Ты сидишь. Выключи свой ноутбук или что-то еще, или свой телефон, на который ты нажала, чтобы скопировать это в своем электронном письме. Ты выбираешь то, что хочешь. Ты можешь добавить немного здесь и там, или цены, какие захочешь. Но это не имеет значения, потому что твоя целевая страница предназначена для того, чтобы люди могли напрямую посмотреть на это. В интернете ты садишься за свой ноутбук. Ты просто делаешь несколько черновиков электронных писем, копируешь, нажимаешь сохранить вырезку, ставишь галочку сохранить, делаешь все это примерно в 10, 20, что угодно. Затем ты просто идешь и гуглишь что-нибудь в угол. Гуглишь обувь, гуглишь чулки, гуглишь пижамы, гуглишь ванны, гуглишь что угодно — ты получаешь адрес электронной почты. Из любой компании, которая занимается онлайн-продажами, и ты отправляешь им электронное письмо — это все, что тебе нужно сделать. Тебе не обязательно быть продавцом, тебе не обязательно быть сетевиком, тебе даже не нужно быть умной. Если ты умеешь пользоваться компьютером, тебе не нужно писать ничего, чего ты не знаешь. Нужно с кем-нибудь поговорить — это. Все есть. И как ты видишь, создать рекламу очень и очень просто, и если кто-то занимается бизнесом, а я занимаюсь бизнесом. Эти любые компании будут на eBay. Они будут на Amazon, система Amazon похожа на то, что вам действительно нужно высшее образование, чтобы понять, что действительно двигало. Я сумасшедшая, у большинства людей есть некоторый опыт работы с eBay или Shopify или что-то в этом роде. Если вы ищете компании для продвижения этого или или компании для таргетинга, перейдите на eBay и просто прокрутите eBay и подумайте. Потому что вы знаете, что они уже продают онлайн. Свяжитесь с ними, отправьте электронное письмо. Там написано «свяжитесь с коробкой. Нажмите на коробку и отправьте им электронное письмо. Это все, что вам нужно сделать еще раз. Вам не нужно ни с кем разговаривать, и каждое объявление с гарантированными продажами, которые вы создаете стоит вам 3000 долларов в год. Очень круто в этом, как вы знаете, продавать мои данные тем же способом. Деньги с твоей продажи моих данных выплачиваются в конце года, но каждый раз, когда ты продаешь 10 объявлений, твои деньги за продажу моих данных переводятся тебе на один месяц вперед. А также комиссия за продажу моих данных для людей первого уровня, когда вы нажимаете в 10 раз быстрее, что я надеюсь, вы все сделали. Значит, ты можешь. Перенеси свои деньги за продажу моих данных вперед до 10 раз, что означает, что ты можешь перенести все это на 10 месяцев вперед, продав 100 объявлений. Это звучит много, но опять же тебе не нужно стучать в какие-либо двери или звонить кому-либо. Тебе просто нужно отправлять электронные письма, которые, как ты знаешь, отложены, если у тебя есть у тебя есть работа. Может быть, отложишь ее в сторону полчаса каждый день, если у тебя нет работы. Делай это по часу в день, и в конечном итоге это закрепится потому что это рекламное предложение, которое никто никогда раньше в своей жизни не видел, которое гарантирует продажи. Никто до сих пор 5 миллиардов продаж полностью разрушили то, что мы делаем онлайн. Это платят за наши данные. Опять же, никто этого не делал, или довольно много людей пытались, но никто не сделал этого успешно, и они собираются заплатить. Или вы получите гарантированные продажи от рекламы. Это я говорю вам, люди, это абсолютно огромно. Но я также хочу сказать, что продажи рекламы велики, и они ты. Быстрые деньги. И если ты сделаешь это в 10 раз, в 10 раз быстрее, ты получишь свои деньги от продажи моих данных в течение 60 дней, а затем после этого тебе будут платить каждые 30 дней пожизненно. Тебе не нужно продавать рекламу, если ты не хочешь. Но, конечно, ты можешь делать и то, и другое. Вот что я хочу. Вчера я рассказывала моей команде, что ты. Знай, не спускай глаз, продажи моих данных, потому что продажи моих данных – это бесплатная возможность, где каждый потенциал является клиентом, потому что это бесплатно, и никому не нужно ничего делать, им просто нужно нажать на свой телефон или что-то еще, чтобы подтвердить. Поэтому я знаю, что некоторые люди спешат. Уходи, и они хотят построить магазин и заработать все эти деньги, и все такое замечательное. Ты тоже можешь это сделать, но не отрывай глаз от продажи моих данных, потому что это твой основной бизнес, и он будет расти, расти расти. И снова мой совет моей команде. Они, вероятно, не хотели этого делать. Послушай это, но я только что сказала. Делай то, и другое. Потому что ты знаешь, что все это деньги. И я уверена, я абсолютно уверена, что ты видишь, как твои аккаунты начинают двигаться сейчас, особенно с тех пор, как люди Союз, Apple и iPhone смогли подтвердить. Так что комиссионные действительно выросли. Выше крыши. Так что я думаю, что это отчасти для меня. Дай мне быстро глотнуть воды. И мы можем задать несколько вопросов, если There's хочешь. Да, у нас уже есть right. пара вопросов. Поэтому Роберт спрашивает, пожалуйста, о десяти. Оплата в разы быстрее. Если я продам 10, ads, 10 объявлений pay, и получу оплату в 10 раз быстрее, принесет ли это пользу только моим рефералам первого уровня, or or уровня or или также включен one. второй you уровень? Первый уровень. Ваш первый уровень. Я продолжаю прерывать тебя. Извини, никаких проблем. Шакума спрашивает, пожалуйста, что произойдет, если они не доставят 155 тысяч из гарантированных продаж, которые они получат, потому что это цифровой контракт. Единственный способ, которым они могут не выполнить эти 5 миллиардов продаж, это если у тебя закончатся туфли для продажи. Но они это делают. Они говорят в бэк-офисе, что они продлят это. Например, если ты не получишь первый платеж, они продлят его еще на год. Так что они будут работать, они просто продолжат реклама идет. Да-да, они очень гибкие, а также, если вы продаете рекламу, и по какой-то причине она не доставляется даже одной продажей. Не имеет значения, что между рекламодателем и пятью миллиардами продаж ваша комиссия гарантирована. Так что ты знаешь, если ты, если ты хочешь продавать рекламу, это беспроигрышно. Но я бы, я бы серьезно сказала людям, посмотрите на М, вы знаете, пытаясь что-то настроить. Вам просто нужен один продукт. Вам просто нужно разместить один продукт на eBay. Здесь что-то повторяется. Вам просто нужно разместить один продукт на eBay. «Эм, я просто отключу тебя на минуту, Ильян». Я думаю, может быть, это да. Вот и все. Один товар на eBay или Amazon. И просто убедитесь, что вы рассчитали их стоимость. Amazon очень дорогой. Я знаю это по опыту. И eBay они взимают с вас плату за перечисление а затем они взимают с вас комиссию за продажу. Итак, что тебе нужно с этим сделать? Так это рассчитать, что таким образом ваши затраты на продукт будут составлять стоимость продукта, комиссию eBay и цену объявления, а затем разница будет вашей прибылью. Amazon они просто в основном взимают с вас плату за что угодно, поэтому я бы сказал яснее, потому что ты просто в конечном итоге платишь им. Да, они. Они очень хороши. И ты получишь огромные. Ты получишь огромные продажи от Amazon но ты заплатишь им. б вероятно, eBay, лучше или шапофай. Я считаю, что это путь туда. Извините, это было... Я думаю, что в настоящее время это должно быть не проблема. Потому что, поскольку я единственная, кто отключен, это должно исходить от меня. Так что, М. И что тоже происходит с этими первыми 155 тысяч? Ты просто получаешь тысячу долларов. М, как говорила Ингер, твоя доля прибыли. Да, да. И эти 20 долларов, которые ты получаешь, потому что каждая реклама стоит 20 долларов. И гарантированные продажи стоят дороже. Так что эти деньги будут доступны через 20 дней. Да, через 30 дней. Так что ты знаешь, что продаешь несколько объявлений. Это способ просто получить немного карманных денег. Поэтому у Роберта есть еще один вопрос. Обязательно ли для любого участника продавать рекламу? Или пригласить рекламодателей, прежде чем он или она сможет получить оплату в 10 раз быстрее. Ах, это не обязательно делать. Но если вы хотите получить свои деньги быстрее и заработать еще больше денег, это хорошая идея. Но ничто не является обязательным, и вам не нужно ни за что платить, это полностью зависит от вас. На самом деле это просто расширение возможностей для бизнеса с 5 миллиардами продаж. Гм, Опять же ты можешь, ты можешь взять. Ты знаешь, некоторые люди скажут, похоже, что некоторые из людей, Елен, ГУ гм, в США, только что сказали, послушай, мы счастливы, мы не против подождать до конца года. Год, чтобы получить зарплату. Мы просто собираемся продолжать это делать. Потому что ты знаешь, что многие люди инвестировали в биткоин или какую-то криптовалюту, или что-то вроде гиперфонда, или что-то в этом роде. И они, они вложили реальные деньги. И им приходится ждать, ты знаешь, год. Три года, пять лет, прежде чем они увидят эти деньги. Они даже не смогут прикоснуться к своим деньгам. Это бесплатно. Ты можешь просто, если хочешь, сделать это. Ты просто сидишь, сложа руки, и продолжаешь, знаешь, делиться своей ссылкой и заставлять людей регистрироваться. Продавать мои данные. Не все хотят зарабатывать много денег. Это то, чему я научилась. Не все. Ты знаешь такие, как я или Элен. Ты я имею в виду. Я просто люблю это. Потому что мне нравится возможность, которая хорошо поделиться со всеми. Это моя фишка. Потому что, опять же, это абсолютно равные возможности. Не имеет значения. Откуда ты? Кто ты? Расскажи о том, как ты можешь зарабатывать деньги. И я нахожу это чрезвычайно захватывающим в глобальном масштабе. Потому что я думаю, что это действительно может многое сделать для уменьшения бедности в мире и роста глобальности. Это очень важно, но не все хотят зарабатывать много денег. Может быть ты знаешь свою соседку, может быть она бабушка, и у нее есть внуки, и она говорит, ну ты знаешь, это звучит как отличная идея, и я не против того, чтобы мне платили за мои данные, потому что я все время на Facebook со своими друзьями, и да, я могу также получить несколько сотен баксов за это, но я, я не хочу идти, и зажги такой трейлер, как ты, Вингер, я просто хочу, чтобы ты знала, смогу ли я зарабатывать, скажем, 500 долларов в месяц для своих внуков в фондах колледжа, это было бы очень приятно для меня. Да ты знаешь цифры. Все, что тебе нужно сказать, это привет. Бабушка по соседству, тебе просто нужно 500 долларов в месяц. Это действительно легко. Ты общаешься со своими друзьями на Facebook с Время. Как насчет того, чтобы ты приглашала пять новых людей каждый месяц, всего 5,5 человек в неделю, или по одному человеку в неделю, и это даст тебе твои 500 долларов в месяц и больше. Потому что эти люди тоже будут приглашать людей на уровне. И ей будут так платить. Так что если кто-то, кого ты знаешь. Многие люди все еще работают на нормальном Работе. Они не занимаются чем-то подобным полный рабочий день. И они могут сказать, что у меня на самом деле нет времени на все это. Тогда ты спрашиваешь, сколько ты хочешь заработать. И они говорят, послушай, ты же знаешь, что я бы... Мне действительно нравится дополнительные тысячи баксов в месяц или две тысячи баксов. Если ты знаешь цифры, ты можешь сказать хорошо. Тогда ты берешь пять человек и просто говоришь им, чтобы они вышли и взяли пять человек. И ты будешь получать две тысячи баксов в месяц. И вот как это работает, если ты хочешь большую команду. Если ты хочешь эту команду do M если ты хочешь иметь команду из 30 тысяч человек за 30 дней, все, что тебе нужно сделать, это пригласить одного человека в день и спросить их, или сказать им, что я покажу им, как сделать то же самое. Если ты приглашаешь одного человека в день в течение 30 дней, и каждый из людей, которых ты приглашаешь Им даже не нужно делать это в течение 30 дней, ты приглашаешь первого на второй день, он приглашает до конца месяца, он приглашает только на 29 дней, ты будешь приглашать еще на 29 дней, и ты продолжаешь. Как? Что в конце 30 дней? тебе немного не хватает, 30 тысяч, у тебя будет 29 855, или что-то в этом роде. Но это не имеет значения, и это приглашение одного человека в день. Если ты приглашаешь одного человека в день в течение года, у тебя будет по крайней мере 36 с половиной тысяч долларов в день. Год и больше с каждым днем. Так что я продолжай говорить о цифрах, потому что цифры не совпадают с цифрами, с которыми ты в безопасности. Ты знаешь, что есть много компаний, и я не собираюсь их называть, но есть много компаний, у которых есть, ты знаешь, великие основатели, которые говорят, и все они. Разговариваю. И есть один конкретный человек, который собирался запустить около пяти лет и забирать деньги людей. И они даже ничего не сделали, кроме как забрали деньги людей. Цифры здесь не лгут. И это бесплатно. И это останется бесплатным навсегда. Хорошо. У такого молодого есть. Вопрос, если я правильно понимаю, максимум пять человек могут использовать одно устройство правильно. Ну на самом деле восемь. Это восемь. Это восемь. Это восемь. Да. Я не могла вспомнить вчера, когда я кому-то рассказывала. И у меня не было времени посмотреть. Так что это восемь. Так что это абсолютно гениально. Так что вы можете мы можем. В таком случае делись своим ноутбуком с соседями. Так что это действительно очень круто. Ты знаешь, Константина спрашивает тебя, что ты не показывал и не говорила о переменах определении данных за 5 долларов с первого уровня до 16 строк в день. Не могли бы вы сообщить нам? Пожалуйста. Да. Я сделала это незадолго, до этого на уровнях 2. До 16 лет тебе платят по 5 долларов за каждого человека в год, который находится у тебя на уровнях от 2 до 16. Итак, М эм спрашивает, использовал ли кто-нибудь эти гарантированные продажи и заработал на этом 155 тысяч долларов. Есть ли там? Отзывы от гарантированных продаж. Ну, это было запущено только на прошлой неделе. Хорошо. Так что это было бы довольно невероятно. Но то, как это работает, заключается в том, что эти объявления, кстати, появляются в Google и Bing и повсюду. Потому что у компании есть все эти данные и... Они размещают их во всех этих местах, которые ты бы сделала если бы платила за рекламу Google. Но для этого системе нужно время, чтобы заполнить и быть рекламой, которой нужно быть, ты знаешь, время, чтобы выйти в систему. Потому что в интернете много шума. Хорошо. Это не так. Как будто ты просто размещаешь рекламный бум, а на следующий день у тебя есть 100 тысяч долларов, это так не работает. Все должно быть заполнено и выпущено, поэтому 5 миллиардов продаж обычно говорят о том, что через 3 месяца вы начнете видеть что-то для гарантированных продаж. Вы начнете видеть, продажи идут, поэтому они говорят, что доставят или попытаются доставить первые 155 тысяч долларов в течение 4 месяцев, а затем вторую, которую они доставят через 2 месяца. И через два месяца после этого. Но посмотрите, это мечта о возможности. Но это не Дисней. Хорошо, как будто ты должна быть реалисткой. Или, по крайней мере, немного понимать, как все работает в интернете. Ты знаешь, что никто не зарабатывает такие деньги, если я не знаю. Если ты не выпустишь что-то вроде нового «Гарри Поттера» или что-то в этом роде, чего, как ты знаешь, хочет весь мир, для новой PlayStation или чего-то в этом роде. Так вот как это работает. И вот почему они дают эти рекомендации, которые все есть в контракте. Но когда вы соглашаетесь с этим, как я уже сказала, есть другие условия и положения. И когда вы соглашаетесь с этим, это цифровой контракт между пятью миллиардами, продажи и рекламодатель. Они гарантируют, что это контракт, если они этого не сделают. В нем говорится, что если они не смогут доставить, они продлят вашу рекламу еще на один год, если вы являетесь местом проката велосипедов. Все, что тебе нужно сделать, чтобы вернуть свои деньги с рекламы, это взять на прокат 20 велосипедов. Ты знаешь, и некоторые люди, если у них большая наценка на свой продукт, предположим, что они продают микроволновые печи или что-то в этом роде, они, вероятно, вернут свои деньги за три продажи, ты знаешь, а остальное — просто чистая прибыль. Послушай, я понимаю, что многие люди не были в разных компаниях, хорошо, но я говорю тебе от всего сердца, что никто никогда не получит лучшей сделки, чем эта, которую ты хочешь рекламировать в Google. Ну, в последний раз. Когда я рекламировала в Google, я была... Не знаю, по крайней мере, пять лет назад это стоило мне 250 фунтов, что, вероятно, составляет 320 тысяч, 330 долларов в месяц. И они ничего не гарантировали. Надо это было тогда. Я не знаю, сколько они берут сейчас и… Все, да. Я действительно получила больше трафика на свой сайт. Получила ли я какие-либо продажи. Я не знаю, были ли они от Google или от других действий, которыми я занималась. Вы можете бесплатно рекламировать что-то вроде Twitter. Но вы знаете Facebook или что-то еще. Но опять же там так много шума, что ты не знаешь, действительно ли твоя реклама достигает целей, и тебе приходится часами накапливать своих подписчиков и все такое. Я говорю тебе, что 269 – это ничто. И я разместила там продукт несколько дней, пять дней назад. У меня еще не было продаж, но у меня было множество просмотров. У меня было больше подписчиков в Инстаграм, чем у меня было за последние месяцы, плюс больше подписок на мой канал YouTube, который я видела в течение двух лет. И Лен разместила там объявление, стандартное объявление, и ее завалили лидами. У меня готова еще одна стандартная реклама, потому что я хочу сделать это для другого бизнеса, поэтому я купила ее вчера, и я собираюсь подготовить ее сегодня и опубликовать. Эта штука работает, она абсолютно работает. 5 миллиардов продаж на самом деле не заинтересованы в деньгах. Хорошо, потому что посмотри, просто посмотри на это. Логично, что они говорят, что сначала они собираются сгенерировать эти деньги для тебя, а ты заплатишь им комиссию после чего кто-нибудь потеряет What то, чего хотят, 5 billion? миллиардов продаж. Это данные, потому что это компания, занимающаяся данными. И если вы пойдете и посмотрите на новое о нас, вы увидите, что компания была переименована для этого. Теперь это зарегистрированная в Великобритании компания с номером и всем остальным. Гарантированные продажи и ограниченные данные, номер компании и адрес в Лондоне. Они хотят получить данные. Это так просто. Потому что они – это компания, занимающаяся данными, которые они собираются использовать. Сделай. Целое состояние, что-нибудь еще. Я не знаю, что это говорит о том, что ты не являешься. Ты не показываешь, чтобы поговорить о данных о сжигании жира из всех строк в день. Можешь ли ты сообщить нам, что я действительно не понимаю этот вопрос? Потому что я упомянула об этом. Поэтому я не уверена, почему я этого не понимаю. Не так ли пойми, что Елен? Нет, у меня нет. У меня есть один. Я понимаю. Хотя как мне заплатить им за мою рекламу PayPal? Они принимают BTC. Эй, это. Ты можешь переводить деньги из банка в банк. Ты можешь переводить BTC PayPal. А ты не можешь? Я не знаю. Сможешь ли ты я? Не думаю, что ты можешь сделать карту. Потому что я переводила деньги из банка в банк. У них был PayPal в течение двух или трех дней. Но было так много людей, которые пытались обмануть систему. Что они лишили ее возможности платить за вашу рекламу. Но у них все еще есть, что вы можете получить оплату через PayPal, а они боялись. Ты теряешь эту возможность для всех. Поэтому ты не можешь оплатить свою рекламу с помощью PayPal. PayPal. Хорошо? Хорошо. So, Я перешел из банка в банк. Но мой друг сегодня сделал BTC. Да? Я сделал BTC, и это было действительно легко. И они дают вам точную сумму, которая вам нужна в кошельке, а кто-то другой просто сделал. Это для двух объявлений, и это отлично работает. И теперь вы можете получить Skype прямо на странице гарантированных продаж, чтобы вы могли подключиться к менеджеру рекламного аккаунта и конкретному менеджеру рекламы. И вы можете нажать «Перевести» и перевести его на другой язык. Я имею в виду, как круто. Здорово, что за компания, которую ты знаешь. Только на прошлой неделе этот сайт работал медленно после того, как он заработал, потому что они добавили это огромное расширение. И это все дополнительные вещи, которые они добавляют сейчас. Я говорю тебе, что это похоже на Starship Enterprise, которым будет этот веб-сайт. Феноменально. И еще раз, я не знаю, знаете ли вы, если вы зарегистрировались в PreWorld, любой, кто зарегистрировался в PreLaunch, имеет право на получение вознаграждений. Перейдите на свою домашнюю страницу и перейдите к пятому шагу. И следите за этим, потому что они будут вознаграждать людей которые зарегистрировались. На этапе подготовки к запуску. И поскольку продажи в 5 миллиардов долларов не включают подарки, круизы или что-то в этом роде, это деньги. Я бы предположила, что это будет какое-то финансовое вознаграждение. Так что, опять же, следите за тем. Что самое важное, что вы можете сделать, это постоянно просматривать ваши сообщения и каждый раз есть. Еще один вопрос. Часто задаваемый вопрос или новость. Нажмите на него, потому что информация бесценна. Это невероятная информация, которую они нам предоставляют. И вы не хотите и пропустить. И что вам нужно сделать? Это, честно говоря, весь ключ к успеху с 5 миллиардами продаж. Это дублирование, дублирование того, что ты знаешь, и большой, и весь основной бизнес. Это деньги на данные. Регистрируйся бесплатно, делись своей ссылкой, зарабатывай деньги и учи своих подчиненных или людей, которых ты приглашаешь. Делать то же самое, потому что любой идиот может это сделать. Я имею в виду, что любой может это сделать. Зарегистрируйся бесплатно, поделись своей ссылкой, заработай деньги и скажи им, чтобы они они тоже пошли и посмотрели часто задаваемые вопросы, приняли участие и проверили пятый шаг. Если они запустили э, вошли в предварительный прокат? Сообщите им, потому что и скажите им, чтобы они пришли на масштабирование и прочее, потому что это все твое. Деньги, если ты им не говоришь, и они не предпринимают никаких действий. Как ты собираешься получить свои деньги? Если кто-то был достаточно хорош, чтобы зарегистрироваться у тебя в начале, тогда, по крайней мере, держи их в курсе. А затем они выйдут и покажут другим людям, как это легко, и ты сделаешь. Еще больше денег, это беспроигрышно, абсолютно беспроигрышно. Не держи это в секрете. Это здесь, чтобы быть приглушенным. Извините, у Данкина есть вопрос. Если я сделаю только реферал, мне заплатят гарантированные 100 долларов на мой счет. Для каждого человека – да. Если вы, очевидно, должны загрузить, если у них есть телефон Android, они должны загрузить браузер Kiwi, а затем нажать на расширение, но опять же, все должны знать это, или если у них есть iPhone, они могут просто сделать это, и пиксельная вещь, которую я, я на самом деле ничего не делала для себя, так что я и действительно не понимаю, что это такое. Но все это работает для меня, и я ничего этого не делала. И там написано, что это в основном для моих данных и проверки, так что, э, э, это довольно круто. Ну да. Но если ты зарегистрируешься кто-нибудь и они подтвердят и Продай мои данные. Ты не получишь 100 долларов только за то, что зарегистрируешь их. Тебе платят 100 долларов, потому что компании нужны их данные, и именно поэтому им платят 584 доллара. Но если ты будешь следовать системе и делать то, что тебе нужно, научи их, это только я, а не слышишь это. Шум — это лучше. Да, это то, что я заметила, что на днях система работает так. Мы получаем 584 в год на нулевом уровне для наших данных. Все, кого мы. Приглашение на первом уровне стоит нам 100 долларов в год. Так что, если ты кого-нибудь пригласишь, и они продадут мои данные, чтобы получить 584, ты получишь свои 100. Если ты зарегистрируешь кого-нибудь, и они ничего не сделают, тогда ты ничего не получишь. Потому что какая? Выгода компании. Они платят за данные, чтобы кто-то ничего не делал. Тогда um, денег не будет. Но, конечно, что действительно здорово в этом. Так это то, что, конечно, это повторяется. Поэтому, как только кто-то это сделает, он будет делать это всю жизнь. На самом деле, потому что ты собираешься отказаться от своего 584 в конце года. Нет, конечно, ты не собираешься. Ты собираешься сказать «Да, я хочу этого снова в следующем году». И через год, и через год. И твои люди тоже будут. Но тебе нужно объяснить им это. И ты знаешь, приведи их на Zoom. Если ты не можешь потрудиться сделать это сама. Вот почему мы делаем это, чтобы помочь людям. У ОК есть еще один вопрос. Так что без гарантированных продаж нам заплатят только через год. Да. Если только ваша восходящая линия не является настоящим двигателем и потрясателем, и они делают это, потому что хотят, чтобы быстрее получать деньги и зарабатывать больше денег, потому что ты продолжаешь, ты делаешь все, что делает твоя восходящая линия. Если они делают 10, ты продвигаешься вперед на месяц, и ты видишь это на скользящей штуке. Все это так четко написано в бэк-офисе. Снова люди задают мне вопросы все время. Раз ты знаешь, что я постоянно получаю сообщения, и в группах, и все такое, и я такая, почему, почему ты спрашиваешь меня. Тогда я говорю тебе, где это? Иди и посмотри. Там все есть, там так много информации. Я не думаю, что я когда-либо видела компанию, которая хочет информировать это не так. Почти 5 миллиардов продаж. Это невероятно. Но ты должна снова быть активной, а не Диснеем. Если ты хочешь заработать такие большие деньги, тебе нужно приложить немного усилий. Но потом все начинает накатывать. И снова все повторится в следующем месяце, в следующем месяце, в следующем году. Так что, so, чтобы ты не заработала в этом году, год всего лишь, в следующем году будет больше. Я But нахожу I'm это очень захватывающим. Честно It's говоря, amazing. это удивительно, да? Поэтому yeah, so, Константин добавил подсказку 17, 17 что это то, о чем он хотел, чтобы ты поговорила. Но я бы просто... Предположи, что, что то, что, что ты описала в, в своем PowerPoint, PowerPoint отсылает всех к Совету 17. Так что я думаю, что мы закончили. И мы можем видеть, что Константинос — это правда, ты согласна. Хорошо, чтобы мы могли пройти мимо этого спасибо. Хорошо, да, Теофилос говорит. Пожалуйста, подытожьте гарантированные продажи до понимания обычного участника. Пожалуйста, мне не очень понятно, о чем именно идет речь и что мне делать. Пожалуйста, хорошо, что вы хотите сделать, сэр. Вы хотите иметь интернет-магазин или вы просто хотите продать рекламу? Если ты хочешь зарабатывать 155 тысяч в три раза больше чистой прибыли три раза в год, ты открываешь себе небольшой интернет-магазин на Shopify или eBay, или что-то в этом роде даже с одним товаром. И ты будешь получать прибыль в 155 тысяч раз-три раза в год, если ты хочешь продать рекламу. Ты рассказываешь людям о возможности рекламы, которую ты не знаешь. Ты продаешь им за каждое объявление. Ты получаешь 3020 долларов. Если ты получишь 10 объявлений, ты продашь 10 объявлений, ты переместишь всю свою продажу в мою. Комиссия за передачу данных на месяц вперед и на ваш первый уровень. Вот и все, что вы знаете. Все это есть в бэк-офисе, и вы можете перевести это на любой другой язык, так что это довольно просто. Или вы можете посмотреть запись с увеличением. И я не записывал это, но вчера. Итак, Коллинз в основном спрашивает то же самое, он не совсем понимает рекламу. Но он спрашивает, должны ли мы платить компании, больные 269 долларов. Пожалуйста, не могли бы вы объяснить, что, конечно, компания, это та, которая продвигает компанию, это та, которая. Я буду продвигать твои онлайн-продажи, чтобы дать тебе эти деньги. Это все, что есть. Просто давай еще раз очень кратко пробежимся по этому вопросу. Елен, у тебя есть время, ты в порядке. Хорошо, надеюсь ты меня слышишь. Да, мы можем хорошо. Мы можем видеть, что ты делаешь. Хорошо, круто, спасибо. Хорошо. Поэтому мы хотим пойти сюда. Так что гарантированные продажи. Очень кратко. И снова видео со вчерашнего дня ⁇ гарантированные продажи ⁇ Почему это так важно? Потому что никто никогда в мировой истории не гарантировал кому-то такую прибыль от рекламы до сих пор, где бы ты не рекламировала from an advert up till now, wherever you advertise, они просто предлагают привлечь трафик на ваш сайт. Если вы отключены, если вы размещаете рекламу в газете, это фотография вашего выставочного зала, вашего магазина или ваших товаров, и это для того, чтобы люди звонили в ваш магазин. Если вы рекламируете онлайн с помощью Google, Facebook, Reddit, что угодно, где бы вы ни рекламировали, в интернете все эти компании будут взимать с тебя кучу денег, чтобы заставить тебя сказать, что они говорят, что да, мы будем привлекать трафик на твой сайт. Они, вероятно, делают большинство из них, но это очень, очень дорого. И с этим нет гарантированного результата. Реклама, продажи рекламы гарантированной, Это в слове. Гарантии так. Мы покупаем рекламу. Мы заказываем рекламу. Стоимость рекламы одинакова. Все они стоят. Все они начинаются как стандартные объявления потому что не все объявления имеют право быть рекламой с гарантированными продажами. Стандартная реклама предназначена для офлайна. Бизнес в порядке. Если я хочу продавать кроликов в поле, я покупаю стандартную рекламу, потому что я не продаю своих кроликов онлайн. Я гарантирую, что стандартные объявления можно использовать для продвижения веб-страниц, не связанных с электронной коммерцией, так что... Если ты, я не знаю, арендуешь ли ты разные палатки, например, для бизнеса, у тебя есть свадебная палатка, у тебя есть банкетная палатка, у тебя есть на этот раз люди, не заказывают их онлайн или не платят за них онлайн, они, вероятно, звонят, общаются, получают предложения и так далее. На-но, но, ты все еще хочешь рекламировать свой бизнес, гарантируя, что стандартные объявления можно использовать для продвижения веб-страниц, не связанных с электронной коммерцией. Поэтому офлайн страницы или вы можете обновить рекламу до бесплатной рекламы с гарантированной продажами. вы должны посмотреть, можете ли вы пройти квалификацию. Так что в основном реклама стоит столько же, сколько некоторые люди узнают в начале. Если им нужна стандартная реклама, потому что они будут знать о своем бизнесе, если они продают рождественские елки в декабре, им не нужна реклама с гарантированными продажами, потому что никто не покупает рождественскую елку онлайн и обычно отправляет ее по почте, поэтому вы покупаете рекламу за 269 долларов каждый. Тогда тебе нужно, ты можешь, если ты что, если ты купишь больше, ты получишь их дешевле. Тогда тебе нужно посмотреть, подходит ли твоя реклама для рекламы с гарантированными продажами. Поэтому тебе нужно выбрать, почему ты это делаешь. Ты хочешь продать товар? Да. Я хочу продать своих кроликов. Нет, нет, нет, и тогда мы продолжим сделку. Сгенерирую свою комиссию или прибыль. Да, это произойдет. Потому что реклама будет приносить прибыль. Потому что люди придут и купят моих кроликов. Будет ли транзакция совершена онлайн или офлайн? Ну, конечно, это офлайн, Потому что вы не отправляете кроликов по почте, продолжение гарантированных продаж невозможно. Потому что это офлайн распродажа. Так что, если ты хочешь разместить рекламу, чтобы получить гарантированные продажи, тогда тебе нужно начать сначала, «Ты что делаешь? Так что давай скажем, что мы продаем продукт. Мы собираемся продавать оливки». Я собираюсь продавать черные оливки и зеленые оливки. Поэтому мы говорим «нет». Нет, нет, ни о чем другом. Что мы продолжим? Принесет ли транзакция прибыль? Да. Будет ли транзакция совершена онлайн или офлайн? Она будет онлайн. Продолжайте успех, потому что ваша реклама будет продвигать веб-страницу, которая совершает транзакции. Онлайн для получения прибыли можно добавить гарантированные продажи. Гарантированные продажи могут принести дополнительные 155 тысяч долларов от вашего бизнеса и заплатить нам. Вы платите нам 34% чистой прибыли после того, как мы доставим. Так что, по сути, если ты разместишь такую рекламу, 5 миллиардов продаж принесут первые 155 тысяч долларов, которые они тебе заплатят, а затем ты заплатишь им прибыль после того, как они доставят первые 155 тысяч долларов, если ты не заплатишь им долю прибыли. Очевидно, что они не собираются продолжать рекламу. Хорошо, так что это зависит от тебя. Но ты подписываешь контракт. Поэтому, чтобы продолжить создание этой рекламы, что ты делаешь? Ты хочешь увеличить продажи в следующий раз. Поэтому ты хочешь увеличить продажи. Это причина, по которой ты делаешь эту рекламу. Конечно, так эти. Оливки — это те оливки, которые вы продаете для мужчин и женщин. Да, все едят оливки в течение 18 лет. Любой может есть оливки. Но возрастная группа, на которую вы ориентируетесь. Ну, скажем, 14-летние тоже любят оливки. Все любят оливки. Добавьте места, из которых вы хотите, чтобы люди Доставляли. Мы собираемся выбрать по всему миру, потому что ты хочешь продавать свои оливки по всему миру. Выберите это название компании «Добавить контент». Тип бизнеса «Оливковая ферма». Это другое, потому что это не бизнес категории «Мом». Это будет еда. И все, что ты туда добавишь. А затем ты напишешь о своих оливках. А затем ты добавляешь изображения, которые ты всегда хочешь иметь. Ты хочешь, чтобы там было два изображения, или черные и зеленые оливки, черные и зеленые оливки размером с рекламу, и так далее, а затем мы хотим сделать. Мы хотим сделать четвертый шаг. И это очень важно. Если это ML-компания, вы помещаете это туда. Но это оливковая компания. Вы пишете там немного о своих оливках. Так, сколько вы берете за свои оливки, пока они хорошие оливки. Вы собираетесь брать 10 долларов за банку, которую вы купили. Уже вставила URL в за твои зеленые оливки, но ты продаешь зеленые и черные оливки. Но ты просто вкладываешь их в зеленые оливки. Эти зеленые оливки продаются по 10 долларов за банку. Но они стоят тебе всего 5 долларов совсем, чтобы купить их. Так что твоя прибыль составляет 5 долларов. Так что для тебя, чтобы получить эту сотню? И 55 тысяч долларов назад. Там должно быть 31 тысяча сделок с оливками. Теперь это 31 тысяча сделок с зелеными оливками. Но, конечно, вы тоже продаете черные оливки. Но вам нужно только... Заплати комиссию за зеленые оливки, и есть вероятность, что люди, когда они закажут твои оливки, купят обе оливки, и тебе не придется снова платить за эту комиссию, еще один бонус. Так что ты соглашаешься с этими цифрами, это рассчитывается, и снова тебе решать рассчитать свои расходы. Правильно, это то, за что ты продаешь, и это твоя прибыль после того, как твои расходы окупятся. И это означает, что тебе потребуется 31 тысяча транзакций ум. Чтобы получить эту прибыль, ты соглашаешься отметить, что эти 34 из этого будут составлять 52 700, которые ты даешь. До 5 миллиардов продаж. Вы нажимаете, чтобы принять сумму, и здесь вы вводите URL-адрес оформления заказа, вводите URL-адрес или страницу формы, на которую люди будут регистрироваться или проверять, используя после посещения страницы, которую продвигает реклама, чтобы ваша страница оформления заказа была www.alives.com. Переадресую выплату при оформлении заказа в корзину, чтобы это ни было, ты это туда вложила. Это контракт. Ты понимаешь, что если гарантированные продажи сделают это объявление, они доставят эту сумму денег три раза за 12 месяцев, 155 тысяч, и ты заплатишь. Если они не доставят, тебе не придется платить прибыль. И чтобы тебе не пришлось платить комиссию, ты снова соглашаешься с условиями и положениями. На этом сайте нельзя размещать порнографию, алкоголь или табак, а затем просто говорится, что если они не доставят, и все это регулируется все об ответственности, регулируемой законодательством Англии и Уэльса, и это в основном то, что вы создаете свое объявление, и все готово. Здесь есть двойная возможность, либо сделать интернет-магазин, как я уже сказала, на ebay, вы берете банку своих оливок и размещаете ее на eBay. Это стоит пол доллара 50 центов, чтобы перечислить товар. Когда вы продаете товар, eBay берет комиссию за. Стоимость товара. И вы просто указываете URL-адрес на eBay. Вам даже не нужно иметь оливки в вашем доме или что-то еще. Вы делаете это через поставщика оливок. Вы заключаете с ними соглашение, и они отправляют оливки для вас. Так что вам даже не придется тратить больше денег, который выкупи свою рекламу. 5 миллиардов продаж снова делают свое дело. Они говорят, что первую выплату ты должна получить или получила все деньги в течение первых четырех месяцев. Почему? Потому что это не мгновенно. Эти объявления должны быть на цели и перемещаться по интернету хорошо. Может быть, иногда ты так поступаешь, и ты уходишь, твоя электронная почта исчезла. Но для того, чтобы реклама была нацелена на людей, требуется немного времени. Они говорят, что примерно через 4 месяца. Я думаю, ты должна получить свой первый платеж в размере 155 тысяч чистой прибыли. Ты даешь им свои 52 700, это оставляет тебя с прибылью уже прямо там. Из 102 тысяч 9, э, 300 долларов, хорошо. И все, что он сделал, это заплатил 260 тысяч. 59 долларов за рекламу, которую они повторят три раза через год. Вот и все. Еще один бонус. Если у вас есть свой собственный бизнес, это снова огромный, потому что, если у вас есть свой собственный бизнес, Тысячи и тысячи дополнительных продаж будут поступать в твой интернет-магазин. Это означает, что да, ваша реклама может закончиться в конце года, но вы все равно продолжите получать повторный бизнес, потому что, возможно, в этом году всем этим людям понравились твои оливки, или твоя обувь, или что-то еще. Это ты продаешь, и они будут продолжать возвращаться. Так что преимущество одного объявления за 269 долларов огромный если ты продашь рекламу. Ты получишь 3020 долларов в год каждый раз, когда 5 миллиардов продаж платят рекламодателю, их 155 тысяч. Ты получаешь тысячу долларов. Удивительно. Итак, у нас снова Итак, есть э -э. один вопрос от Роберта. Я собираюсь подвести итог, потому что он говорит, что мы видим наши ежедневные данные о продажах и бонусные доходы. Но при 100 комиссионных мы не видим ежедневного заработка. И он сделал все расчеты, или 5 долларов, э, э Отменяет утверждение, что мы должны получать 27 центов в день в течение 365 дней, что позволило бы нам никогда так не работать. Это так не работает. Хорошо, что тебе нужно сделать. Это зайти в свои сообщения. Это так не работает. Тебе платят 100 долларов за год. Ты заходишь в свои сообщения и в своих сообщениях. Но в любом случае, это показывает твои комиссионные... Хорошо. Это показывает комиссионные, сколько людей. И они исчисляются сотнями. Хорошо. Ваши люди должны нажать и загрузить расширение. Если вы не видите эти доходы... Сидишь в своих комиссиях, которые нужно платить, это потому что твои люди не пошли и не сделали этого, и не загрузили расширение, и они не продают свои данные, потому что почему 5 миллиардов? Посмотрите, мы регистрируем людей на нашем первом уровне, мы получаем 100 долларов в год за то, что от этих людей. За то, что это за их данные, хорошо, и это оплачивается в конце года. Но если они не проверяют и не продают мои данные, за что 5 миллиардов заплатят тебе 100 долларов? Потому что они ничего не получают. Тебе не платят только за регистрацию людей. Это было действительно ясно как будто с первого дня когда ты зарегистрировалась с пятью миллиардами продаж как только кто-то нажмет и загрузит расширение сделает то что он должен делать и начнет продавать свои данные ты увидишь 100 долларов ты увидишь в своих сообщениях 100 долларов или у тебя есть новый пользователь данных продавца или что-то в этом роде и вы можете увидеть имя человека который нажал на него а это значит что вы также можете перейти на свою нижестоящую линию и посмотреть людей которые этого не сделали вы просто просматриваете свои сообщения и вы можете увидеть, кто это сделал, и сейчас это скажет тебе. У тебя есть 100 долларов, и они зачисляются на твой счет. Все есть, все есть, ты должна посмотреть. Но это не сработает с 20 центами. Это может сработать с 27 центами в день. Но это не так рассчитывается. Это рассчитывается как в 100 долларов бум. Так что извини, нет, нет, все в порядке, продолжай. О, у Бетт есть вопрос. Просто говорю, что, если я правильно это понимаю, мы получаем доступ, который является нашим первым доходом, через 60 дней. И после этого мы снимаем средства каждый месяц. Я хочу спросить, правильно ли я понимаю, чего ему не хватает? Это то, что ты должна участвовать, и тебе платят в 10 раз быстрее. В противном случае это ежегодный платеж, который ты должна нажимать в 10 раз быстрее, чем твои спонсоры, чтобы сделать это. Большинство людей уже сделали это. И тебе или им нужно продавать рекламу 10? 10 в месяц дает тебе. М на месяц ближе к твоим деньгам. И именно поэтому это называется в 10 раз быстрее. Потому что люди могут делать это в 10 раз 10 10, 10, 10, 10, 10, что приносит деньги вперед месяц за месяцем, месяц за месяцем, месяц за месяцем. Вы продаете 100 объявлений или ваш спонсор продает 100 объявлений. Они перемещаются себя твои деньги вместе с тобой и тебе заплатят через 60 дней. А затем после этого тебе платят каждые 30 дней пожизненно. Я всегда говорю, что тебе не нужно. Но продавай другую продажу. Но продавай другую рекламу. Но, честно говоря, я бы тоже продолжала продавать муравьев, потому что это приносит большие деньги. Итак, есть пара людей, которые спрашивают, почему, будучи одним из них, мы можем получить видео с пошаговым видео о том, как зарегистрировать и подтвердить свои данные, а другой человек спрашивает, да, я думаю, что это все. я думаю. Что все это там? Я думаю, что там есть куча видео на том. Я имею в виду, что это действительно просто. Ты знаешь, ты просто переходишь к первому шагу на своей домашней странице, и там черным по белому написано, что делать. И там может быть видео. Я имею в виду, я не знаю, потому что это так просто. Тебе на самом деле не нужно видео. И мы уже говорили, как будто мы говорим, это уже несколько месяцев. И твой спонсор должен знать. Иди и попроси своего спонсора помочь тебе. И я тоже только что разместила ссылку который М. Не было видео, и я, а затем я разместила ссылку на прошлой неделе, М. На днях. Если вы еще не скачали расширение, это то, что вы делаете. И это видео. Да, мы сделали это для тебя. Да, именно так. Давай. Да, ты знаешь, проблема в том, что на самом деле меня расстраивает то, что некоторые люди, которые делают это, снова думают, что это как гав. Они видят деньги и думают, что я просто получу эту сумму. Да, ты получишь ее, но ты должна что-то для этого сделать. Хорошо, ты должна продавать свои данные. Это было сказано очень четко еще на этапе подготовки к запуску. Ты знаешь, что ты должна. Тебе не платят только за то, что ты подписала кого-то. Иначе я могла бы заработать миллион долларов в течение следующего часа. Эй, дай мне свой адрес электронной почты. Адрес дай мне. Твой адрес электронной почты. «Дай мне свой адрес, электронной почты нет, продажи в 5 миллионов не платят тебе за твой адрес электронной почты, они платят за данные просто, они хотят что-то за 100 долларов, они не просто дадут тебе 100 долларов». Это не похоже на всемирную лотерею здесь. Полина спрашивает, «Я думала, что только пользователи, а не партнеры, получают выгоду от того, что спонсор работает в 10 раз быстрее». Правильно ли это? Так что у любого нижестоящего звена, которое спонсировало, их доходы не будут расти. Нет, это спонсор и первый уровень. Да, но только да. Но ты разблокируешь ежемесячные платежи только для пользователей первого уровня. Филиалы первого уровня тоже должны настроить это со своим спонсором. Да, но это просто ты это знаешь. Это просто похоже на щелчок в 10 раз быстрее. Я имею в виду, если люди не нажимают на зеленый баннер, это все я имею в виду, что есть. Примерно в 50 раз, в 10 раз быстрее, чем зеленые вещи. Если люди не понимают, что им нужно нажать на это. Но я, я действительно не понимаю, каждый раз просто нажимаю на баннер, и он активирует его для вашей нижней линии. Да, это дает тебе кредиты за ниже стоящую линию полностью, ты абсолютно права в этом. Просто нажми. Все должны нажимать на нее. Просто иди. Не делай этого. Просто нажми на нее один раз. И все? Все сделано. Да. Но пользователи получают выгоду только от спонсора и первый уровень, в то время как партнеры должны работать только со своим спонсором, чтобы получить свои 100 кредитов. Я начинаю называть это кредитами, чтобы мой мозг понял, что на самом деле это не обязательно реклама. Вы получаете кредиты от рекламы, чтобы быстрее продвигать свою возможность получать ежемесячную оплату. Итак, Ebenezer спрашивает о пользователях iPhone, могут ли они загрузить браузер Kiwi сейчас. Нет-нет, браузер Kiwi предназначен для телефонов Android. Боже мой, мы говорим об этом уже около месяца. Если у тебя есть телефон на Android, ты загружаешь браузер Kiwi. Если у тебя есть телефон Apple или iOS Mac, или что-то в этом роде, на самом деле я, как это называется, пиксель, пиксель, да, да, все это есть. Но я-я-не-я не должен был этого делать, он автоматически синхронизировался с моими устройствами, так что теперь я этого не делала. Поэтому я не знаю, мы просто сделали это. А потом я увидела, о, я получаю данные и получаю подтверждение, я просто проверяю каждый день, и ты просто нажимаешь на кнопку, она появляется, нажимаешь на подтверждение, и тебе нужно нажать на ПРО в вещах так, как ты. Сделай так, чтобы просто подтвердить себя. Например, если ты на веб-сайте, и они хотят, чтобы ты подтвердил себя, ты получишь картинку с надписью «Нажмите на все деревья" или на светофор, или на автобус. И это просто нажмите на то или иное объявление, или что-то еще, что вы делаете. И все готово. Так что, женщина. Спрашиваю, могу ли я продать цифровой продукт через гарантированные продажи абсолютно. Если это, если вы берете деньги, если это, если это финансовая транзакция любого рода, вы можете сделать гарантированные продажи. М, эм, здесь возникает вопрос, где реклама идет на 5 миллиардов долларов. Мы не можем гарантировать такие деньги, если только они не идут везде. В основном они идут в Google и на все другие крупные платформы. Всего 5 миллиардов продаж. Очень умный способ сделать это. Хорошо, Тревор сказал мне, так что да, это... Я не думаю, что я понимаю этот вопрос. Так что это значит, что ты должна заплатить 200 с лишним, прежде чем сможешь разместить рекламу правильно. Нет, ты просто покупаешь рекламу. Хорошо. Просто купи это. Ты просто покупаешь рекламу. Тебе не нужно вкладывать в нее деньги. Ты просто покупаешь рекламу, как ты это делаешь на чем угодно. Если ты хочешь рекламировать где угодно, что ты делаешь? Ты покупаешь рекламу. А потом платишь 5 миллиардов комиссионных. Так что произойдет, если люди не будут покровительствовать твоим продуктом из-за той части света, где ты находишься. Ну, ты знаешь, тогда зачем тогда делать рекламу? Если ты не думаешь, что сможешь продавать свои товары, зачем беспокоиться обо всем этом? Но они гарантируют продажу. Но ты просто должна убедиться. «Что ты правильно рассчитала свои цифры, ты знаешь». Я думаю, что Роберт размещает свой канал на YouTube, чтобы люди могли узнать о том, как проверять, так что это очень полезно. Спасибо тебе за это, Коллинз, так что могу я сейчас сосредоточиться только на ссылках «Заработки и продажи рекламы». Ты можешь сосредоточиться на том, что тебе нравится это. Прелесть всей ситуации в том, что ты можешь воспринимать это так мало или так далеко, как захочешь. Мы снова, и я действительно думаю, что это очень важно, люди не должны просто бросаться, пытаться продавать рекламу, потому что деньги от продажи рекламы рассчитаны на год. Хорошо, ты получаешь 3020. Это большие деньги, если ты хорошо занимаешься подобными вещами, ты заработаешь абсолютное состояние. Но если ты думаешь, что нет, это не совсем для меня, сосредоточься на продаже моих данных, потому что при продаже моих данных ты в конечном итоге заработаешь больше. И это достаточно. Это не только до конца года, это продолжается и продолжается. Он растет, как большой гриб, продолжающий расти. Так что Чикума хотела бы получить ссылку на группу Telegram, чтобы мы могли попытаться получить ее там. Дагон спрашивает, могут ли пользователи айфон уже загрузить свое собственное расширение. У меня есть несколько людей, у которых есть айфоны, и они все еще жалуются. Ну тогда. Им просто нужно зайти в резервную копию. Зайти в свои часто задаваемые вопросы и снова поискать вопрос типа «загрузить расширение» или что-то в этом и роде. Я не знаю, там около тысячи часто задаваемых вопросов. Они охватывают почти все темы. Вы знаете, как вы моете посуду. Это невероятно так. Просто продолжаю. Ты же знаешь, что люди должны начать пользоваться сайтом. Если тебе нужна информация, она там есть, поверь мне, она там есть и даже больше. Так что больше никаких вопросов. Хорошо, хорошо. Так что. Что касается канала Телеграм, я не знаю, я не не могу скопировать и вставить это сюда, но это в группа. Мы можем передать это людям, или, если ты потерпишь со мной одну минуту, и Элен сможет поговорить. Я веду это для тебя. О, хорошо, М. Да я думаю, М. Фингер упоминал мое стандартное объявление и это онлайн-объявление. Но причина, по которой оно не соответствовало требованиям, заключается в том, что когда вы заходите в него, вы можете у тебя слишком много. Варианты покупки, у тебя должен быть один, э -э, конкретный продукт. Но как она говорит, я получаю по крайней мере 10-15 надежных потенциальных клиентов, они заполняют свое имя, адрес, адрес электронной почты, все, э, э Каждый день, и это, это просто, э, это только сейчас, помнишь? Ты получишь миллион. Миллион. миллион да мне нужно включить автоответчики я знаю что теперь у меня снова эта глупая штука в голове хорошо все на собрании вот мы и идем это ссылка на телеграмму м извини просто мне следовало скопировать это в следующий раз когда я скопирую это в документ чтобы я могла это сделать потому что я здесь на разных машинах Я не знаю, правильно ли все идет. Извините, ребята, просто здесь все прыгает. Довольно длинная, надеюсь, это все. И я собираюсь скопировать ее и где-нибудь сохранить. Так что, если кто-нибудь спросит меня об этом снова, ты можешь сделать это хорошо. Я думаю, что это выглядит правильно. Я просто перепроверю для That's тебя. Ты заставила меня пересмотреть все цифры по 5 миллиардам продаж. Но я думаю, что ты это сделала. Да, я имею в виду, что все правильно, это действительно больше касается мотивации, вопросов и ответов, и представления возможностей в целом. Так что... Опять же, люди должны действительно стать более активными, и ты знаешь, что информация есть. Я никогда раньше не встречала компанию, которая предоставляла бы так много информации. Так что, знаешь, просто выйди и посмотри, и не отрывай глаз от меча с продажей моих данных только потому, что ты хочешь установить. Открывай магазин, чтобы получать гарантированные деньги от продаж. И я говорю, что просто делай больше. Но твоей лучшей формой дохода всегда будет продажа моих данных, и это бесплатно, так что проще что-то отдать. Чем продать что-то на сто процентов? Наполеон говорит, что есть люди, которые не могу. Загрузка с их телефонов Android не может быть отключена, не может войти в систему с помощью Kiwi, так что дальше зайдите в свой бэк-офис, и теперь у них есть видео, которое поможет вам прямо в бэк-офисе. И они скажут вам, если ваш телефон не совместим с браузером Kiwi, что делать? Так что просто зайдите и просто исследуйте это, потому что... Я имею в виду, что все функционирует. Так что все должно быть в порядке. Это могут быть телефоны, которые точно есть у людей. И это тоже может быть сложно. Потому что, к сожалению, в некоторых странах очень плохое и близкое подключение к интернету. И это тоже то, что ты знаешь. Это ужасно. Я знаю, что в Нигерии и Южной Африке иногда интернет абсолютно повсюду. И если ваше интернет-соединение нестабильно, пока вы пытаетесь это сделать, оно будет делать все, что угодно. Это не сработает. Но 5 миллиардов ячеек абсолютно работают на 100. Хорошо, так что было приятно, что мой следующий пост, который я скоро добавлю в группы, включен. Дай мне посмотреть. У меня очень напряженная неделя. Мой следующий зум в среду. 16 марта. Oh. Да, э-э. Среда, ты абсолютно права. Да, у нас есть и все остальные. Да, в то же время в 4 часа дня, по британскому времени в среду 16 -го. Я думаю, что я уже опубликовала это в некоторых группах. Но я сделаю еще одну. И она будет в канале Телеграм. Но на самом деле, я тебе знаю. Если ты хочешь заработать эти деньги, ты должна пойти и прочитать информацию. Это очень просто. И тебе нужно сообщить своим людям. Потому что, если они не знают, как ты собираешься зарабатывать деньги, ты должна сказать им, что это очень легко. Тебе просто нужно открыть. Если они зарегистрируются, они были хорошими. Хватит, зарегистрируйся у тебя, сообщи им, перешлю все эти сообщения. Я говорю тебе каждый день. Я публикую около пяти сообщений в день во всех группах о партнерских отношениях, о гарантированных продажах, о встречах Zoom, о том, что делать с людьми, о которых тебе даже не нужно думать. Это ты просто пересылаешь эти электронные письма, или, если ты пользуешься электронными письмами, эти сообщения и тексты, и если ты делаешь это на другом языке, просто помещай их в Google Translate и переводи их, а затем размещай их в своих группах и среди своих людей, на русском и греческом, или как там это все создана для того, чтобы помочь тебе. Потому что каждый, буквально каждый, может преуспеть в этом. Тебе не нужно быть умной, тебе просто нужно быть активной. Тебе просто нужно предпринять какие-то действия. И ты следуешь своему примеру. И твои люди гарантированно последуют за тобой, но они наблюдают за тобой, чтобы посмотреть, что ты делаешь. И если ты ничего не делаешь, они ничего не сделают. Если ты примешь меры, они примут меры. Просто ты знаешь, что это просто здравый смысл. В любом случае, мне достаточно. Я говорила почти два часа. Спасибо за твое время и твою компанию.